Здравствуйте, уважаемые слушатели еще теперь хочу сделать э, небольшое обозрение по поводу э, Slim Beauty, то есть фитотерапия Slim Beauty для тела, антицеллюлит, моделирующая силуэты. Э, вы знаете, когда я перешагнула возраст уже 40, 45 лет, я действительно поняла, что такие вещи нужны, потому что у женщин, э, я объясню еще раз, потому что у женщин перестают функционировать половые гормоны и организм начинает, естественно, продуцировать гормоны, ведь вы же все равно остаетесь женщинами, потому что гормоны-то откуда берутся. Почему женщина после 45 лет полнеет? Только, по, только по одной простой причине. Организм набирает шир для того, чтобы продуцировать женские половые гормоны. Потому что по-другому у нас остается в организме тестостерон, это мужской гормон, а вот женские гормоны отказывают. Но со временем, через некоторое время, организм срабатывает и начинает запасать жира, а запасая жир, он запасает его где угодно, на животе, и, к сожалению, запасает его и в подкожном слое, поэтому со временем, вот после 45 лет, кожа начинает становиться, как апельсиновая корка, у меня никогда не было вот этого целлюлита, и целлюлит я считаю это неправильное название, это очень некрасивое название. Целлюля ⁇ это клетка, а окончание ⁇ ит ⁇ всегда добавляется в латинском языке, обозначая воспаление, то есть воспаление клетки, но воспаления клетки здесь как такового нет. То есть это придуманное заболевание, это никакое не заболевание, просто с возрастом или, допустим, у толстых девчонок. Кожа откладывает тоже, это гормональный сбои кожи, либо вот такой вот возрастной уже, когда организм идет уже на умирание. Вот кожа, организм откладывает жир еще и в подкожном слое. То есть, ну в общем, начинают продуцировать, и когда его, у него крышу сносит, он начинает его закладывать куда только можно. И, конечно, безусловно, если женщина, допустим, такая, как я, у меня всегда были красивые ноги, вот у меня на бедрах очень росло такое, вот, естественно, некрасиво, некрасиво смотрится. Никогда я не пользовалась такими антицеллюлитными средствами. А тут, конечно же, только под, я купила их только потому, что это чистая линия, потому что я была в восторге от самой чистой линии, поэтому купила вот такой вот гель. Гель и крем. Причем приходила за ним ехать прямо дважды специально хотела купить со скидкой. И вы знаете, вот, ну не дало, думаю, ну ладно, не дало, так не дало, думаю, все равно сделала. Вы знаете, я, конечно, не ожидала. Первое, что я их использовала, но я никогда не пользовалась такими вещами, поэтому то, что я вот думала, ну, думаю, сначала гель, потом крем. Я пользовалась на нераспаренную кожу, вот, поэтому, ну, ничего, ну, пожалуй, так, где-то что-то. А потом, когда я уже после ванны, я легла в ванну, все. И потом уже, когда я вылезла из ванны, когда я э, взяла этот гель, сначала гелем, вы знаете, вот тут жгло, гель жжет ужасно, но он жжет определенное время, где-то до получаса. И я теперь уже, я теперь и то, я сначала мазала свои определенные места, то есть там, где я видела, что у меня скопился жир, где видела, что вот очень на животе у меня очень много жира, я не знаю, что с ним делать, но это надо гормональной системе уже. Я буквально объявила своему организму войну. Но я могу сказать, я эту войну выиграла. Выиграла в плане того, что я себя просто чувствую на ура. Во-вторых, у меня начал изменяться волос. Волос – это главное. У меня был очень красивый волос. А теперь, и теперь с чистой линией он будет еще красивее. Вот Я могу сказать, что про гель. Я могу сказать, что он действует очень хорошо. Кожа становится вот гладкая, гладкая, гладкая после того, как полностью весь комплекс будет использован, причем не один раз. Но, по всей видимости, ванну надо принимать каждый день. Я не люблю принимать ванну каждый день, потом где-то через 3-4 дня я вот так вот принимаю ванну ну, если, конечно, там ходишь, бегаешь, как белка в колесе, безусловно, приходишь сразу по душе, тогда и конечно. А так вот если ложишься в ванну, просто для себя, для любимой, все, пришло время для себя, для любимой. И мне вот очень нравится, Вы, ложишься из ванны, обрабатываешь те места, которые хочешь обработать гелем для тела, вмазываешь его до тех пор, пока он не пытается. Заодно это еще и хороший, как бы это еще хороший массаж для тела. Вот дальше я сажусь и жду до тех пор, пока вот это все не отожжет, пока жечь не перестанет. Вот как только я уже чувствую, что я уже нормально, что я уже никак в кипятке, как будто меня в печь посадили. Вот я иду, смываю это все, все, что осталось, и потом после гелия я мажусь кремом. Вообще от, от крема просто болтежное состояние, он охлаждает. Крым совершенно великолепный. Вот написано здесь по 80% фитокомплекса эфирной массы. Меня не интересуют проценты, меня интересует результат. И результат я получила. Значит, на деле они пишут, что разглаживает поверхность кожи, дарит коже тонус, упругость, уменьшает, уменьшает растяжки 73% за 7 дней. Вот, уменьшение эффекта апельсиновой корки. Но я понимаю, что использовать его надо с душем, либо с ванной. Вот. Но так как я его использую, я решила думаю, все, апельсиновый колку у меня как таковой нет, но на местах там, где жир нарос, и причем нарос очень сильно, вот, конечно, эти места я. Но мне до такой степени понравился эффект. Вот третий раз, после трех раз, когда я сплю после трех ван вот тут я ощутила, что такой эффект. Вы знаете, я даже вплоть до того что я вот этот гель у меня очень сильно выросла вот под подбородком. Знаете, такое <соц> Соц накопление такие. Щеки стали такие толстые, потому что организм жир откладывает где только может. Он запасает. Он... Все, надолго ему теперь хватит. И вот я обработала щеки, я обработала под подбородком я обработала шею потому что там везде вот это вот все вот ой девчонки я говорю, вы знаете я ябра а и вы знаете что вот я имею какой принцип все что у меня получает лицо или тело, все получают руки. И вот женщинам после 45 лет я очень рекомендую делать вот эти вещи, вот вот моделирующие, вот, вот, это вот, вот этот крем, применить точно так же и для самих рук. Вот сами руки сделать, потому что в основном вот эта вот кожа страдает очень сильно, кожа начинает сморчиваться, получает сладкие. У меня всегда были красивые руки, у меня всегда были тонкие руки. Учитывая, что я врач-стоматолог, моими руками я должна гордиться, потому что хороший врач-стоматолог. И э, поэтому я попробовала сделать на руке. На руках я получила эффект с первого раза. Вы знаете, я такой красоты на руках просто не видела. Кожа хладкая, ни одной морщины блестит. В общем... После этого я просто использовала крема, крема для рук. Ну, я посмотрела думаю, не буду пока использовать крема для рук. Это уже когда после стирки, после всего прочего. В общем, я могу сказать, что вся косметика чистыми не справилась со своими назначениями на все сто процентов. У нас всегда ценилось по пятибалльной системе. Вот я могу сказать 5 баллов, 5 баллов всему, всему, всему. Девочки, вы просто пользуетесь... Ну, не для своей кожи. Да? Но, э, пользуйтесь именно для... Читайте внимательнее. Пользуйтесь для себя. И еще включите, пожалуйста, свою фантазию. Если написано «фитоотвар», но ну, забудьте вы в поисковик, что такое отвар. Вы получите результат, вы почитаете. И, ну, просто замечательно. В общем, короче, мне никогда не пользовалась вот этими кремами моделирующими. Но, вы знаете, я в восторге. Я очень хотела купить и в Роше, я, я могу сказать так, и в Раши там крем сто, там стоит вот это вот моделирующее 800 рублей, теперь я понимаю, что цена завышена явно. Стоимость ему 100-150 рублей, точно так же, как и этому гелю. То есть это тоже такая же бюджетная уходовая косметика, ничего другого, кроме маркетингового плана. Девочки, не попадайтесь на это. Вот, великолепная вещь, там еще есть у черного жемчуга совершенно сногсшибательные вещи. А женщинам после 45 лет я рекомендую вот это вот дело проводить на руках. Руки должны получать это, они должны разглаживаться. На руки надо воздействовать. Девочки стареют в первую очередь. Руки, руки, руки, руки. Порекомендуйте своим мамам. Пусть они, пусть они даже, допустим, не обязательно надо вот прямо гель наносить, брать, наносить. Да пусть они вам массажи сделают, и то, что на руках остается, пусть остается на их руках, и пусть они вот дождутся вот этого эффекта, когда зажжет, как в печке, а потом намажут кремом, вот вас помассажируют кремом, и то же самое смоют, и од, намажут руки кремом, вас помассажируют, и этот крем оставит на руках. Ой, девчонки, вы не представляете, какая прелесть. Я не ожидала, что такой эффект от вот этих вот гелей антицеллюлитных Я никогда не пользовалась. Я не говорю, что что-то хуже, что-то лучше, но я получила совершенно блестящий результат. 5, 5, 5, 5 с плюсом, никаких минусов абсолютно нету. Совершенно изумительная вещь, совершенно изумительно с собой справился. Вот, поэтому я ставлю ему самую наивысшую оценку и даю красный диплом.